Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам покажу, как можно покупать и продавать монету КМХ. КМХ это монета нашего компании от Клуб. И она создана специально для того, чтобы на ней зарабатывать, то есть покупать, когда она стоит дешево, и продавать, когда она стоит высоко. Потенциал роста нашего токена X15. Ну вот мне посчастливилось подловить момент, когда он был в самом начале, ну или практически в самом начале, 0,001. То есть монета повышалась, потом опять опускалась. Вот я отследила момент, когда у нее будет минимально возможная цена и закупила определенное количество. На сегодняшний день монета стоит 0,0052. Увеличение цены за токен получилось... Больше, чем в 5 раз. Поэтому это прекрасно. Я купила за 21 доллар, и сегодня посмотрим, сколько же будет стоить это же количество монет. Итак, переходим на биржу PancakeSwap. Для того, чтобы торговать на этой бирже, у вас должен быть установлен кошелек MetaMask. И... Обязательно произведена дополнительная настройка Smart Chain. Далее у вас обязательно должны быть монетки BNB, потому что все комиссии, все берутся в BNB. И купить первоначально можно тоже за BNB. У меня на счету было 21 доллар, и я купила 19 900 и увеличила количество своих монет. Давайте посмотрим. Как же здесь выставить настройки? Выбираете KMX. Адрес этого токена будет внизу под видео. Если у вас при первичной торговле не будет появляться KMX, вы его просто найдете. Далее я хочу продать KMX и зафиксировать его в долларе. Если мы нажимаем на эту кнопочку «Максимум», то появляется весь баланс – ну, мне не нужно столько продавать. Я хочу продать. Вот 19 900 я купила на прошлой неделе за 21 доллар. И сейчас эти же, это же самое количество монет стоит 94,6. 94,6 минус 21. Получается 73 доллара я заработала. То есть это очень... 5 раз увеличилась цена почти в 5 раз увеличилась цена это конечно здорово но я не буду столько продавать мне на самом деле нужно продать всего долларов на 40 поэтому просто выбираю сколько это будет стоить то есть вот 8000 обменять и вот здесь нам показано что 8000 кмx в долларах это будет 39.2279. Здесь вот уже с учетом комиссии, да, я хочу подтвердить обмен. Подтвердить. Транзакция исправлена. Закрываем. Давайте перейдем в MetaMask. Здесь вот можно отследить транзакцию. Да, все, вот здесь я вижу. Вот они, денежки поменялись. Количество кмэйк здесь стало меньше. И здесь у меня 39 долларов. Теперь я... Конечно же, буду внимательно наблюдать за ценой и как только цена вырастет, либо снизится до той суммы, которую мне надо, я, конечно же, буду приобретать вновь. Ну что ж, на этом все. Я думаю, что вы убедились, что это легко и просто. Торгуйте на бирже. Есть инструкции, как это делать, как настраивать MetaMask, Поэтому используйте и зарабатывайте свои иксы. Ну а я с вами прощаюсь и до следующего видео.